Здравствуйте, дамы и господа, с вами Медицина на Пальцах. Канал, где о сложном говорится попроще. И сегодня будем обсуждать пользу или вред прививок. Тема довольно скользкая. И мнение общественное явно неоднозначное. И я вижу, ну, прям какая-то большая миссия донести до вас, ну, свое мнение. В первую очередь... Если уж совсем так сжато, хочу сказать, что да, прививки не абсолютно безопасны. Прививки могут нести вред, они могут даже инвалидизировать и даже убивать. Но даже если чересчур перегнуть палку и сказать, что там страдают тысячи, то в итоге выживают и здравствуют десятки миллионов. Просто сравните разницу, да? какой кровью мы достигаем какой результат. Я считаю, что человек, который не прививается, он либо должен быть не социальный, то есть жить где-то там, там, где он точно ни с кем не пересечался. Таким образом он сможет выжить, и таким образом он не сможет распространять заболевания вокруг себя. Но если вспомнить даже ту же самую испанку в 2018 да, году она была, то вы прекрасно поймете, что отшибленность не спасала, а с сегодняшним населением, как оно скучковано, как оно может пересекать целые континенты, страны. И вообще границ для инфекций сегодня нет. И поэтому прививка это то, что сохраняет нашу цивилизацию от вымирания. Даже не, не в какой-то нации, а в цивилизации человеческой вообще. Это было краткое мое мнение. Если кому-то интересно вникнуть в вопрос то сейчас я вам расскажу, как сделать, чтобы минимизировать риски от прививки, а потом уже вникнем в циферки для людей, которые любят разбираться. Итак, чтобы риск был минимальным, нужно всего лишь два правила. Первое, самое важное, убедиться, что вы не относитесь к группе, которым нужен методвод. Это может быть какая-то... Перчин заболеваний на фоне, это может быть э, иммунодефицит, тот же самый ВИЧ. Ну, в общем, вас должны конкретно комплексно обследовать. Не противопоказаны ли вам эти прививки? И второй момент. Ваш ребенок или вы должны прививаться на фоне абсолютного нормального такого здоровья с точки зрения инфекции. И период здоровья, противоинфекционного, да, Должно быть хотя бы двухнедельным, чтобы в организме все укрепло, окрепло и устаканилось. И тогда проблемы будут минимальными. Ну а теперь, если что, чуть, чуть поговорим дотошно и цифрами. Они конкретно скажут, почему у меня такое мнение. Первое, что такое прививки? Прививки это такая штука, которая тренирует иммунитет и делает его нечувствительным к заражению. Или если он уже заразился, то переболеет в гораздо более легкой форме потому что армия против вот этого конкретного паршиц уже создан и иммунитет готов дать отпор я излазил кучу форумов прожил там практически две недели перечитав тысячи постов и был удивлен вообще эм, недовольству, хайпу и ужасу которые несут в себе вот эти вот прививки но если вчитаться, то в основном там личное мнение. Оно не несет в себе каких-то доказательств конкретных, выписок, заключений. И оно изложено в простой форме, не недоказательной. Я не говорю, что эти люди врут, кто я такой, чтобы так утверждать. Я просто говорю, что... Думайте сами, если у человека нет проблем, он бежит в такие форумы писать, что «А у нас все зашибобись, а у нас все хорошо, а у вас полная шопа, ха, ха ха нам здорово». Нет, он этого не делает. Он просто не обращает на эти форумы никакого внимания, ведь у него все хорошо. А если появляются проблемы, тогда человек уже, собственно говоря, ищет единомышленников и что-то там печатает. Допустим, он печатает правду. И если так по-хорошему вдуматься и проанализировав, то в основном там посты относятся к временному, ну возрастному промежутку примерно до года. И где-то только 30% обхватывают период от года ну, до 4. Конкретно если брать по проблемам, которые там обсуждаются, то их можно ну так охарактеризовать условно. То есть нет проблем. Совсем маленькая, незначительная часть, где люди говорят, у нас, но ну, не было никаких проблем. Безопасные временные проблемы, которые вполне себе предсказуемы, то таких обсуждается примерно 25%. И люди зачастую там не знают, что это, собственно говоря, и не проблема. Это нормальная веро вероятность, но они испуганы. Мне кажется, что это конкретная такая недоработка прививочных кабинетов, которые не обсуждают, не объясняют, какие могут быть сложности, с чем они могут столкнуться и как им действовать. Поэтому ребятки из МОЗ, блин, объясняйте, пожалуйста, люди не медики, не должны все знать. Тоже там процентов 5 примерно обсуждаются опасные для жизни, но временные э, состояния, там такие как дорога, вот такой вот момент, то есть, которые... Требуют как минимум госпитализировать и разобраться, что к чему. И таких тоже мало. 5 каких-то процентов. Но в основном обсуждают инвалидизирующие обстоятельства. Там примерно четверть таких. И еще четверть обсуждается там, где привело к смерти. Честно говоря, у меня возникают сомнения по поводу каждой пост, естественно, искренней, ну... Допустим, он искренний. Поэтому очень важно заглянуть в статистику. Я зашел, собственно говоря, на сайт Всемирной Организации Здравоохранения, куда скидываются циферки о смерти и так далее, почему, что, как, по какой причине. Объясню сразу, почему этим цифрам можно доверять. Дело в том, что даже если мы хотим что-то приврать, то нас вынудят санкционно, возможно, рассказать правду. Дело в том, что соседям не все равно, что происходит у нас. Мы делим один континент, и инфекции легко могут перебежать соседям. Поэтому они бдят, чтобы наши проблемы не стали их проблемами. И даже готовы идти на многие уступки, чуть ли не давая инфакцины. Просто так, только бы эта проблема не докатилась к ним. Потому что они прекрасно понимают, что люди это ресурс. И этот ресурс лучше, когда будет здоров, и он сохранится, то есть на него можно рассчитывать в будущем. Поэтому дети для них очень важны. И, боже, ну каждый врач, педиатр, семейник, и уж тем более детский анестезиолог знает, как же нас любят за детскую смертность. М -м -м, просто. Это супер секс. А, а Отчеты такие вести, почему, что, как и объясняться. Поэтому данным этим доверять вполне себе можно. И мы будем гиперболизировать и брать... Основные, скажем так, цифры, и будем брать, что смертность вот это вот конкретно была вот только от прививок, что, конечно же, не так. Но будем гиперболизировать, поскольку данных, к сожалению, сколько погибло или инвалидизировалось от прививок в МОЗ нет. А внутренних данных, с ними как раз можно подтусовать. Все равно, что вы там себя пишете на родине, ну в МОЗ надо отдать настоящие цифры. И, к сожалению, таких цифр нет. Оттуда вот такая гиперболизация будет. Выбрал я несколько стран, не случайно. Германия с ее охрененно жесткими рамками по прививанию. Филиппины. Показательная страна. Бедная, несчастная, нищая, где кучу проблем, но много сфер интересов, и поэтому им прививки... Ну, они сами их не покупают, им их дают. И... Это происходит с начала нулевых, поэтому там будет очень здорово посмотреть разницу до, так сказать, и пость. Чё как. Ну, Российская Федерация у нас будет красная, и э Украина у нас будет зеленая и США бежевого цвета. А Германия голубая, и Филиппины салатового цвета. Итак, на первом слайде мы видим, что... Э да, кстати, скажу сразу, не воспринимайте там циферками, не всматривайтесь вот так, не останавливайте особо таймлайн-код. Просто обратите внимание на пропорции, чтобы оно было нагляднее, понятнее. Итак, на первом слайде мы видим население до года. И сразу скажу, это цифры в целом по стране. То есть, чем больше населения, тем больше оно урожает, Поэтому они не совсем справедливы. Но тут можно понять, что... По годам, 5 пятигодовые промежутки, охват от 15 до 90 -го года, и мы можем посмотреть, что есть определенные сложности. Население м -м, в целом пропорции сохраняет. И этим связаны тем, что вот, вот как раз в нулевых, например, у нас был конкретный раздербан, дно обрушилась полностью, савдоповская медицина, а новую еще, собственно говоря, толком не построили, поэтому сложности есть определенные. Также вот население от года до четырех. Дальше идут у нас смерти от э, рождения до года. Посмотрите, да, как в этих Филиппинах круто. И смерти от года до четырех. Но дальше пойдут э, конкретно слайды, которые я пытался ну, как-то сделать более справедливыми. Поэтому там идут циферки на 10 тысяч населения. Происшествия на 10 тысяч населения, это, я думаю, справедливо. И не делает упор на том, что где-то население больше или меньше. Соответственно, если брать по туберкулезу, то мы видим, что опять-таки в нулевые были у нас проблемы, особенно в Украине. Это связано с тем, что люди перестали вынуждать сидеть в туберкулезниках, и они пошли в массы, соответственно, выросли. Вероятности заражения, смерти и так далее. А нормальные еще препараты к нам ну, не доехали. Но этот удар вообще смягчило то, что все-таки большая часть населения была привета. Слава Богу. А то было бы, как в 18 веке, все нормальные люди ходили бы с чахоткой и харкали бы кровью. Дальше. Столбняк. Как мы видим, в Филиппинах просто нечто. Все это связано с тем, что в Филиппинах есть такая странная традиция: рождается ребенок, и ему половину присыпают землей. Ну, традиции. Результат виден. А, что у нас еще часто прививают? Да, там АКДС и там дифтерия есть. Посмотрите на дифтерию у нас, ну вот прививки в действии проблем просто нет. То же самое там коклюш. И я так и не понял, что с этим полиомелитом пойти в этих США, но пытался понять, но не понял на самом деле, почему почему у них такие всплески. То есть поймите правильно, там даже небольшой подъем, буквально, это на самом деле огромная разница, потому что расчет только на 10 тысяч населения. Полиумилит редко убивает, он очень часто калечит, поэтому государству как раз очень невыгодно чтобы люди с полиомиелитом уже заболел, выживали, но ну, выгодно, чтобы они вообще не заразились. А вот корь, она очень круто показывает, что такое сила прививки. То есть смотрите, на Филиппинах корь давала жару до нулевых. Потом их заставили буквально прививаться поголовно. Они там потом не давали статистику, но потом вы взгляните, какой результат. То есть видите разницу? Я Филиппины и включил для того, чтобы вы поняли, что будет, если на прививке конкретно так подзабить. Проблема будет очень часто заглядывать в ваш дом и уносить оттуда людей вперед ногами. А с помощью прививок мы имеем большую разницу. Понимаете о чем? Итак, основные мы заболевания, которые прививками предупреждаются, пересмотрели. Хочу также объяснить, что вы, конкретно избегая прививок, возможно, обрекаете на смерть людей, которым прививки делать нельзя. По разным причинам. Некоторым эти прививки просто не заходят, и они их не прививают. Сколько раз ты этого не делай. И такие люди могут пострадать, когда, собственно говоря, будет эпидемия. Оберегает от эпидемии то, что часто бактериям, вирусам негде разгуляться. Все такие вот с иммунитетом и туда и сюда нельзя набрать такую вот лавину, которая все снесет этой инфекции. И соответственно эти люди выживают. А если дыра вот этого вот непривитых людей будет больше, то вероятность того, что возникнет эпидемия, которая унесет... 15 тысяч, а то и миллионов людей, ну, она увеличивается. Поэтому это ваша социальная ответственность. И просто понимаете, что вы творите, когда от них отказываетесь. Теперь по поводу такой штуки, как ртуть. Да, она присутствует в большинстве э, прививок. И она способна дать жару. Э, хотя бы тем, что... Неблаготворно влияет на нервы, ну, на нервные клетки, нейроны. И смотрите какая штука. Этой ртути там, но ну, совсем чуть-чуть, человек и так кучу нервных клеток теряет в день. Не додала быстрее мамка, чем захотелось дитю, там, сиську на ну, две минуты задержала. Дитя помнервничала, и там пару тысяч, а может миллионов этих нейронов сгорело от стресса. Ай-яй-яй, беда не беда. И от ртути этой, ну, может быть, на несколько процентов сгорит больше, чем обычно там сгорает. Вот и весь вред. Поверьте, подросток, который набухался в зеленые сопли и не помнит вчерашнего дня, потерял в 12 раз больше этих нейронов, чем от прививки, при этом не получая ничего взамен. А здесь мы получаем здоровье, вероятность выжить во время инфицирования такой маленькой ничтожной ценой, Поэтому не беспокойтесь, способов отупить себя и не раскрыть свой потенциал гораздо больше, чем прерываться. И я уверен, что... Ваш ребенок не будет гением не из-за прививок. К тому же понимаете, что прививки с каждым годом, с каждым поколением становятся все чище. И если вы будете меньше экономить на прививках, то это значит, что их качество будет лучше. Есть всегда или часто более безопасная альтернатива. Не скупердяничайте, слушайте советы, как избежать э, проблемки. И я думаю, все будет зашибись. Понравилось видео? Лайкайте, считайте его полезным, репостите своим друзьям. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы быть в курсе следующих видео. Ссылочка на отчеты ВОЗ будет внизу. Вы можете там покладать все сами, что захотите поузнавать, если вы так любите разбираться в цифрах. Ну и, собственно говоря, оставайтесь здоровы и будьте счастливы.